БАНДЕ ГУРУ ПАДОТ ДАНДАМ БХАКТА ВИНДА САМАН НИТАМ СРИ ЧАИТАННА ПРАБУМ БАНДЕ НИТТАНАННДА САХОДИТАМ СРИ НАНДА НАНДА НАНГВАНДИ РАДИКА ЧАРНА ДАЯМ ГОПИЖАННО САМАЙОКТАМ ВИНДА ВАНАМ МАНУХАР Ванча калпатару вишкепасиндве вача. Патитаананг пабуне наму нама. Мукан каротивача лангпангун лангхайт грим. Яткепатаманг ванде парамета. Шнавакти паде деви саттва твой намо нама мудире Шанкитана Бхакти-прамуда, джагуд дейям сада-пари-бабагно-бабистуду-хам, падам сива виринчанутам Беспургии так и мапика поводу, что вы делаете, поронану рага, раса, раса, рамурди, сарадика, Кришна Шьядайтагада, Харасива Сади, Гоура Бхакта Хари Кисна, Хари Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Хари આજલમત भજોક કા बતો সাંકતન કપત કમલ યతछ વशाબ વજ જগ धમपा બ Кришна કण Кришна Кришна Кришна હર किஷण Hare rāmu, hare rāmu, rāmu rāmu, hare hare. Namāmi gange tawapā dupāṅkajam surā surair Паванру П садна Гаමਜट කлапаம் гатабуし топаભ Баги сяжошо бодни, лакшми джас сача бхакшеши, джасьястеиде санбие, тамичингаам бхажи, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Hare рамо, арие рамо, арие рамо, арие рамо, арие рамо, арие рамо, арие рамо, арие Сиру пайкарати санатананти сиживати жоссути сидханто сарасвати вижайати гориягостипати сидханто сарасшати Джагадгуру сказал, что мы можем очень быстро оставить этот материальный мир. Наша жизнь не столь долга. В течение этой жизни мы должны вместе служить Радагавинди Хари, Мы должны проповедовать послание Рупы Рагунатхи сообща. Должна быть гармония между нами. И под руководством Единой Ашраевикрахи и вот под руководством единой Ашра мы должны слушать Радагавин мы должны совершать служение им, мы должны проповедовать послание Рупы Санатана, Рупы Рагунатхи. На самом деле послание Рупы Rupa значит послание the message So, И вот под руководством Единого Гуру Падпадме Ашару мы должны совершать наш баджан. На самом деле Гададхар Пандит Госвами он Гуру Таттва. Он Пандит он о Радхаране, не отличный от Радхарани. На самом деле, Бхактимону Тхагу говорит. И вот он говорит, <связь> что он на пути Арчана <связь> мы должны поклоняться. Actually, in Mark, we should на пути Арчаны мы должны поклоняться. In Mark, we or And in Mark, а на пути Бхаджана мы должны поклоняться. Мы должны поклоняться и вот Гададхар Пандит Госвами, не отличен от Радхарани, но из Шастра мы слышали, что Гуранга Прабху и Радхарани не отличны. Мы слышали okay. об этом. Горанга Махапрабху Радхарани, Махапабу, он, Радхарани. Actually, как это? На самом деле Гуранга Махапрабху Вишай Виграха, Он явился в форме Гуранги Виграхи и взял ее настроение и цвет ее тела, и дал цвет ее тело Радхарани.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 <сос摩><сос摩> и тогда, если эта Баба украдена по клону и тогда есть Си сияние, Теч зовется. <тец, тец>. И вот это сияние, Радхарани оно приняла форму mm -hmm. Гададхара Даса Госвами. в Ариадахе, в Калькутте, есть шрипад Гададхара Есть вот это с... <coughs> И вот таким образом Радхани, в форме своего сияния явилась в форме Гадхара Пандита. Он сын Мадхава Мишра. И Матива Ратнавати. И Гораго и большинство и его спутников, они, и большинство из них родились, в Силет, явились Ширихаджа, Ширихаджа. И Годадхарапанди, он с самого детства... Вишра, Мадов Мишра смотрел, что он с самого детства этот мальчик был всегда совершал бхакти. Его образование, все, он все закончил там, в том месте, и потом Мадов Мишра его жена, но они ушли из этого материального мира, когда Тхар Пандит сюда и Горангамаха Прабу находился в Йогапитхе, а их дом был рядом. Дом Горангамаха Пандита и дом Горангамаха Прабу с самого детства. Гадатхара Пандит, он всегда являл своей э, Лилы с Гуранга Махапрабху и вот с самого детства, Адвита Гусай. участвовал в лилах Махапрабху. и потом, когда он вырос Махапрабху хотел выразить свою настроение на, на Санхирта, то Гададхара он. И <coughs> вот, когда он вырос, Вишвана детстве, пишет, что в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, если они будут концентрировать свой ум на Радагавинда Аштакали, Лилия Вишнача, короче, подговорит, они должны сконцентрировать свой ум на Гору Гадахара, Лилия сначала, Аштакали, Лилия, Гору Ангимахабабу с Гадахара Пандитом. Они должны помнить внутри себя. Это не для обычных преданных наставлений, а для возвышенных. Они должны сконцентрироваться на этой лиле, и тогда это будет закончено это полное. Если они, будут, если они будут игнорировать аштакали лилу горанки Махапрабху, то может быть какая-то проблема, которая станет причиной их падения, поскольку Гора-лила — это полное объяснение Радагавинда-лилы. Гуранга Лила — это полное объяснение Радагавинда Лилы, и поэтому Бишвана Чакаврати говорит, Аштакалин Лилу Гуранги Махапабу мы должны помнить сначала и потом. Здесь в Йогапитхе самого утра и в предавании также Нишанталила, ночная Лила, когда заканчивается утром, когда Лалита совершает арати перед этим, Нишанталила и здесь также. Можно вот в этом Киртане найти такие слова. И таким образом в Югапите, Юшримадире также. Йогапит значит, мы знаем. Югопи значит, собрание Гуранга Махапрабху в различных временах Ваштакаля-лили, он вот перемещается по различным местам, но иногда во Вриндаване все преданные, они собираются вместе. И поэтому это называется йога -питх. и Также все предные совершают разные виды служения. Но в это время большинство людей собираются вместе, совершают служение. Это зовется йога -питхом. Это собрание этих воздушных предных, которые служат непосредственно Кришне. Зовется йога -питхом. И Гуранга Хабабу он... Вот о нем, у них Бхатмана Тагура пишет в Киртине, что он, <говорит> вот, каким, он описывает, каким образом совершается <говорит> Арати. И вот такая лила происходит. Агадасан Пандит, <говорит> <говорит> он полностью отрешен с самого начала он полностью отреч, отречен total detachment swaying total detachment swaying total detachment just с самого начала этот он не, хочет, он не хотел совершать никакой материальное и он как тень находился с горангемахапабом когда back like from с Гаи, when Goranga Mahapu coming back from -jö -jö mood and I I have you have настроение и в этом случае, в Сивасангане сангане в, Сан в Сан происходило, день за днем терял терпение, day, day, и в день, в течение всего дня, иногда, являлся являлся что не ничего была такая. Что, что, что случилось? Никто не знал, плакал, иногда иногда танцевал, что случилось? Однажды, когда Пандит был в доме Джиганат Миша. И Горангумаха поуклакал и спросил, «Гадатха, ты меня, где Кришна? Где Кришна? Скажи мне, где Кришна?» Гадатхар Банди сказал, что Кришна внутри твоего сердца. Uh, Возглать свой грудь, чтобы увидеть там Кришну. <говорот> <говорот> Но он его остановил и упыдал свою кешу. Если бы тебя не было, я бы умерла. Иначе кто бы его остановил? остановил, сказал, что Кришна внутри твоего сердца, то он пытался разорвать свою грудь, чтобы увидеть там Кришну, что Чиматва дал наставление Гададхармы, что время должен находиться с Гурангой, как тень. И вот ты всегда должен находиться с Гурангой, и не отпускать его, и не его и их вечная связь. И вот они все связаны между собой. И, и поэтому, когда он подут на тени, он находится рядом с Гурангой. Однажды Гуранга Махапаву плакал. Он звал а, точнее, этот плакал и звал имени Пундарика, никто не знал. Никто не знал, кто такой Пундарик. А это, точнее, этот Гададхар. Гададхар звал кимени Пундарика, и вот Гададхар. Вот я не понял, кто звал, потому вроде этот. Сейчас Махара скажет, и вот преданный думает, кто кто же это. И, и, и Гадатхарват сказал, что а, Гаддатхарвад вот сказал, что это великий преданный, мое сердце всегда думает о нем, и он появится здесь этим и тем временем. Пундарик Видинитхи пришел. И Мукунда, я уже сказал, Мукунда. Его воспоминет, а давайте, большинство из спутников Махапрабху не из Шрихати, Шрихата. Сейчас это место отошло к Бангладешу. Это очень святое место. Сачимата Джагнатмиша. Все, кто нет, наш отец Сачимата. Они все, большинство из них, родились там, в Ширихате. Это очень святое место. Нужно. Вот у них есть вечная связь с И вот перед явлением Горангой Махапрабху, он послал каких-то своих спутников, и после, после принятия Синьяс, а Синьяс Синья, и все остальные пришли. Coming, и вот такая система Бхагаван перед lila, тем, как и вот все пришли, в том числе Пундарики, в виде нитхи, в Tama, И наш Горанга Махапрабху сказал, что они великие преданные. И вскоре мы осознаем это Мукунда. Он вечный спутник Горанга Махапрабху. Мукунда однажды сказал. Гададар Пандит, я пойдем со мной, встретимся с этим великим преданным. И действительно, и тогда Гададар Пандит, он пошел с, с Мукундой, чтобы получить даршан великого преданного. И вот, вот Пундарик Ведянитхи, он в Ришабхану, в Ханурадж. И Гададхар Хандид, он в Ришабхану а. на Дине. Баба украдена, она как, как бы пойдет. И Гададхар Баба, она позитивная. Радхаране Баба, она не позитивная, она, не позитивна. она не, негативная. здесь вот в этом случае негативное не значит плохое просто become, как какой-то гнев какой-то ну you know, вот такие до да, другие настроения и вот Гададхарпандит я впоследствии объясню, что вот он пошел встретиться с Риша Махараджем. с Но эта лила, она проявилась, и вот когда они получили Дарша, Бададхарпандит посмотрел, что он подобен царю, он сидит на постели очень дорогой. Какая-то дорогая подушка рядом, и, очень... и он умащен какими-то маслами, золотая цепь на нем висит. Еще живет листья бетеля. еще yeah. и еще находился под каким-то зон... очень nice. дорогим зонтиком и Гаддадхар Пандит подумал, я думал, слушал, слышал о Пундарик Ведянитхе, это хорошо было, а когда я увидел его, это опасно для меня, поскольку я не могу поверить, что как преданный может так себя вести. Приданы необычно отречены от всего материального. А этот похож на какого-то наслажденца. И вот такое настроение появилось в его сердце, это просто лила, чтобы показать нам нечто, какую-то Сиданту. И тем временем Макунда посмотрел на лицо Годхара и понял, что Годадхара, он подумал что-то плохое. И как же спасти его, поскольку он мог совершить Вашнава Парадху, если мы превратно поймем Вашнава, Шилл Павлопад говорил, что Ваишнава Санга «Ваишна – Ва это наивысший и наилучший путь, чтобы обрести благо в баджане. И Ваишнава Санга, она все же так опасна, если совершать, если совершать ошибку на этом пути, то можете пасть и попасть в ад. Самый простой путь – это Совершить оскорбление в адрес Гуру И Самый простой путь достичь вечного духовного мира, это совершать саду сангу. И... И... и вот чтобы спасти Гададхар Му Пандита Мукунда, он произнес одну шлоку. Панди и и вот этим от богтым он произнес шлоку и вот эту шлоку мукудо специально он вечный спутник Бхагавана. И вот Баби когда Махапрабху, он увидел Рада Бхабху, он пытался как-то утешить и его. И Рай Рамананда сказал, в соответствии с Бхабхой Махапрабху, и наш Сарупгаса, он тоже, и Мукунда. Не слышно? И вот в читании Бхагвати, в читании Чайтамарите множество случаев, и вот в соответствии с Бхагавой Махапрабху, спутники понимают, что Ему нужно, и поют соответствующий киртаны, или цитируют нужные шлоки, чтобы они поддерживали баву Махапрабху, в а этом его и, и ради этой причины они все собрались вместе. И так или иначе, когда Мукунда он начал петь эту петь эту шлоку, то Пундриквидинитхи лежал на подушке в таком дремлющем состоянии был, а когда он услышал эту шлоку он был одет в очень дорогую шелковую одежду. Обшит золотом. И вот Pundarikdandi is going он... The... And there, all... И вот он начал рвать на, себя, на себе одежду, раскидывать свои украшения. И вот такие проверять различные oh признаки What божественного God экстаза. И Гадахар Пандит, он подумал, что да, Чистого признанного нельзя узнать так просто и нельзя судить по каким-то внешним признакам, как Сидар Махараджа. Если посмотреть на Сидар кто-то может приватно понять его. Он был очень хорошо одет. А потом, когда в возрасте, у него чесотка, это было. Эти доктора ему жить такое. И использовать кондиционер, чтобы уменьшить температуру воздуха. Кто-то может приватно понять его. Но возвышенные души, как Шила Бхагавад Махарадж, они знают, какой он великий преданный. И таким образом, Гадатхар он был удивлен видеть его настроение, он подумал, что я совершил оскорбление в его адрес. Что же делать? И он и вот он, он думал, как же искупить свое оскорбление. И потом он решил и сказал Гуранги Махапрабху, что я совершил ошибку, и чтобы исправить ее. Я думаю, что я должен принять прибежище у Нитхи, Я получу дикшу от него. И, а Гуран гу, всегда милости к ученику. Я придам все не автоматически все ошибки, которые совершил, я их исправлю. И таким образом Гададхар Пандит принял прибежище у Пундариквиденичи. И вот таким образом Гуранга Махапрабху постепенно он выразил различные бабы, которые показывают, что Махапрабху не может находиться в этой форме. Махапрабху оставит нас в итоге Это действительно стало так, Гуранга Махапрабху оставил эту городаму. И вот он принял саньясу, и, саньясу и после принятия саньясы Горанга Махапурбу отправился в Нила Боран, Чалдаму, и Гададхар Магдид также. Sword, Я кратко so расскажу, поскольку множество лил, лила лил, лил, лил, лил образования, поскольку Махапурбу you know, преподавал и об обучался. И Гададхарпанди тоже Но там же вместе, вместе, в том же месте же, они учились. To, you know, together, so, И Гуранга Махаправу, он иногда спрашивал у Гададхара, ты изучаешь so, логику, не я, мне ответ this на такой-то вопрос и Гуранга обычно побеждал Гадатхара. И так они иногда спорили на основе логики. И когда Гуранга Махапрабху, он являлся свои лило на Годруме и там и здесь. Махапрабху являл являлся на Амгати, это рядом с Харик И вот там был праздник манго. И вот там он посадил семи манго в землю, и оно сразу поросло. Стало деревом, и на нем появились спелые плоды манга. манго Большие манго. И Махапрабху показал преданным, чтобы они собрали манго. Махапрабху предложил его Кришне и начал раздавать всем преданным. In Damparikram, I was speaking in Hindi. So many lila. Here and there, total Gaudam used to do this kind of leila. And the younger brother There is гоур go There, is go bigraha, you know, there чем, есть гоур-гададхар-виграха, вы есть и служение ей основал uh, Ванинадх, и оно, это служение продолжается до сих пор. So, <coughs> И вот Гуранга Махапабу совершает различные дела в этом И в то время Гададхард был с ним. И особо. ведь ночная дела. Почему я начал с <coughs> Шила Правхупады? Поскольку Шила Правхупада ⁇ это Bhopad начало и конец всего. Шила Правхупада Прахуп, многократно предупреждал нас, что не должно быть никакой материальной концепции, если у вас есть какие-то материальные представления о материальной представление о Божественной черте, то это станет причиной вашего падения. Я немного ранее говорил о Баларамарасе. Люди говорят, что Баларам совершает Расу с Гопи Кришной, прикрываются именем Шрилы говорят, что он где-то Шиман Пагва там такое написал, доказать этому этого никто никогда не видел. Они, прикрываясь именем говорят, какой то отсибетину. <косвязь> Вот можно так видеть, что некоторые свою отсебятину представляют под именем того, что сказал Шила Прабхупад. И вот Шила Прабхупад это начало всего и конец всего. И Шила Прабхупад, он нас, Горгад Адхаралила и Горвишна приелила. У нас не должно быть никаких превратных uh, представлений. О Гуранге no и о если мы превратно поймем, то это станет причиной нашего Lakhfina, падения, Они подобны подобно Лакшминарайне, представление о Лакшминарайне. Они вечны. И также идея, концепция о она подобна Радаговинде, но концепция Радаговинде вот, а хороша, но ни никакого самхога у них нету никакого наслаждения нету Все это просто делается для того, чтобы показать нам, какова связь между гор и его шактинг И после этого, говорится, когда они выросли, а когда мы повзрослеем, с... Then, break. И вот он рассказывает, что ночью, когда Махапрабху спал, тут начали кукушки -ку куковать, и он проснулся от их звуков. In dream, in dream, you know, that Gaur, Gavadhar Lila and Radha Govinda Lila, Gaurang Golden Compassion, Krishna taking, all these kind of very nice, you know, Baba there. So. И вот утром в Йогапитше городным Махапрабху проснулся с самого начала. Те, кто следует Аштакали-Лили, я не знаю, как они следуют, поскольку есть ограничения с Бхактина Такуром, Шилапрабхупадой и всеми остальными очарами. Обычные люди не имеют права. Думайте об этих аштакалилилах постоянно, но кто-то следует, кто-то нет. И вот там описывается «Киртана Баба, Прабаба, Смарна Шилабарти Махараш тоже объяснял, и я тоже объясняю, когда автоматически Киртан происходит в нашем сердце когда мы sleep, ходим, идем, спим. <coughs> case, и в этом случае различные you know, also, мысли могут prakita. прийти к нам. Or or life, you know, и мы можем видеть, a... как в сценарии... Один за одним, я не говорю какие-то истории. Когда вы до этого этапа, то как сценарий. Как сценарий, вы Все, 3.30, 4.00, вы знаете, и и вот этот киртан это полное памятование первой части, утренней аштакали лила. У нас нет права, yeah. поскольку мы можем приватно понять, и поэтому Шитар Гасой Махараш специально, он написал другой киртан для обычных людей, под руководством Шилы так Такура кто-то говорит, так so, такова пишет. Такой Киртан Кешав Махарадж почему по-другому говорит? Но это неправильно, если говорить так, мы можем оскорбить кого-то. И вот по-другому, там Такура под, с таким э, настроением прощения, прощения такое, извинения. И человек Кешав Махарадж написал свой Киртан, более простой, более доступный. И вот, чтобы обычные люди не могли что-то плохое подумать о Божественной Чете, поэтому Кешав Гасем Акадж написал более просто киртен, чтобы такой возможности не было. Shingasham Pori Shabosaki Bestito Kishoraki Sori and common people can say what they are doing all young gods and Krishna He, they can misunderstand. They are sense and joy, those who are sense in those who are sense in each and every day each and every step they misunderstand. И как можно видеть, что южноиндийские люди думают, что поклониться Рада этой Лачминарайне да, проще, чем Рада Гавинди. Поэтому Рада даже не думают никогда только о и вот, и вот Прабхупад говорит, что мы можем помнить и обсуждать эту лилу Гуранги Махапрабху только тогда, когда вожделение ушло из нашего сердца. Вишана Чакаратипату написывает это все подробно. Но мы должны все это гармонизировать. И утром, когда Гуранга Махапаба проснулся, в это... И то же самое происходит с Радагавины, когда Кришна, он... Их настроение одинаковое, что Гуруги Махапрабу, что Радагавинды. Но кто-то может people, это превратно понять, поэтому для обычных not людей not. Не so, запрещено это думать, все обсуждать об этом if для начала. Нужно совершать нам баджан. Если мы получим вкус к Харинаму, к святому имени к, харинам, к святому харинам, signal, you то you тогда это будет зеленым светом на нашем пути Харинаму, Он if сам Самодостаточный, если у вас есть должна вера в Харинам, то Бхактина Такур говорит, что Харинам может дать вам все. Если у вас есть сильная вера, когда Шила Прабхупад ему был дан Харинам, Бхактина Такур не совершил никакой ошибки. Я могу дать вам пример, но вы не должны имитировать. Когда Шила Бхактина Такур дал Харинам, Бимала -прасаду. и дал наставление ему поклоняться курма виграхе. Бактиан Такур дал только харинам. Бимала пасада и как Бактиан такую мог дать наставление поклоняться курма деву поскольку курма дева это шалаграм. За, а без дикши никто не может поклоняться, но Такур не совершил никакой ошибки, поскольку он оставление Because дал Бимала они нам с вами, поскольку Бхактин Такур знает, что Бимала Прасад он вечный спутник Гуранги. И этот Харинам, он подлинный Харинам Что такое Харинам, что такое посвящение иногда кто-то? Он вот пишет мне письма с просьбой дать посвящение, но я чувствую боль, поскольку если я знаю, что если вы сможете слушать Харикатху совершенным образом, то через Харикатху вы можете развить чувство связи, как Парикшит Махарадж. Это зовется Дикши, в Калиюху не могу так советовать. Многие недовольны будут, но да так или иначе факт, если через Харикатхура разовете сам Бантаг Дьяну, и вы слушаете Харинам каждый день, и мы услышали, и мы слышали, как Гуру Махарадж повторяет Харинам. Сегодня, я специально не, за, не записывал, делали, потом кто-то попросил мне кто записать, я записал, как Гурдзев повторяет харинам, харинам, и потом харинам, включали в матхи и слушали. И Киртан, и кирт, Киртары Киртары также Гуру Вахадж был прекрасным Киртани если вы получаете дикшот удаленно, дикшот не, не, не дикшу дикшу дикшу получать неправильно нужно непосредственно получать Харинам дикшот Гуру Дева дикшот по, по телефону, несерьезно so, получать и вот если ваше сердце чисто, то тогда вы можете получить возможность служить божеством. Почему нет? А те, кто иногда можно видеть, что те, кто получает дикшу, уже 20 лет прошло, но сердце они не очистили, и как они смогут получить право совершать арчан. Прабхупат говорит, что не всегда так случается, что если кто-то получил дикшу, что она получилась. Может, какая-то так называемая ложная дикша получилась. То есть не все совершенным образом получают дикшу. Те, кто не получил такую совершенную дикшу, не имеют права совершать арчана. И что, что, что тогда? Что за дикшатаха, которая как бы не настоящая, Шила говорит, что они какую-то какую сукрити получат удачу, бхакти сукрити. И таким образом, с ней вниманием, если вы будете слушать Харикатху, то.. Вы обретете чувство взаимосвязи с тем, от кого вы слушаете Харикадху. Я говорю о Шили Павхупаде и Бхактион Такури, а не so говорю о какой-то личной философии. И вот Гадатхарпанди таким образом он явил лилу в Нилачалдаме. И, и, и вот там, в дело Челдамне, он находился в Гамхире, и Гуранда Махапрабху обнаружил божество из Айтоты. И вот там на, на пляже около океана, там место Айтоты есть, и там в, этом, в том песке Махапрабху обнаружил божество Тота тот то найден на Ту-тах-гарне. Наршай-гаппаба, который потому что его нашли в Вайтуте. И Махаппаба отдал это служение Гадатхару. Кто был в Пуре, они видели это вот Гапинатха, и вот это служение было дано Гададхар Пандиту Прабу получить пару ему, И до последнего момента своей жизни Гададхар Пандит совершал это служение, но вопрос Гададхар-бандит всегда выражал позитивное настроение, <coughs> как рук Если Гуранга Махапрабху гневался, mm -hmm. являл лилу гнева, то Гададхар он боялся. <coughs> И <coughs> вот однажды Гададхар Падит сказал Гуранге, я не получаю, не, не чувствую силы мантра, я кому-то сказал я не помню. А поскольку если, если мы повторим если слух, расскажем кому-то о своей, своей, своей ман, дикшамантре, то он получит, по, по, потеряем их силу. Только Гурдев может мантры, такое да? делать. Это не невыразимо. И таким образом, Гадатхарапандит Гадат Гадат сказал, Гуронги Махапрабху, я не могу получить мантры, силу я этих мантр. <смех> И вот Махапрабху сказал ему, что твои Гуруде Пундарик Веденнитхи, если ты потеряла Тивантр, иди у него спроси, я не могу тебе дать это, это не не не неправильно. Я когда он придет сюда и Махапрабху сказал, что вскоре придет, чтобы встретиться со мной здесь в Пуршотам Ты можешь у него заново получить эти мантры, я тебе не могу дать. И вот Гададхар Тхакапанди ждал, пока придет Пундрикудянихе Дама, и потом. Way, Опять получил эти мантры от Пантрика, бху, в Идианитхе. И когда Валабхачарья встретился с Горангой Махапрабху множество махапабу. различных лил было, и вот Махапрабху он увидел, что <реш> из-за великих качеств этого бандита, он, ну, в общем, этот Павел ä... Пачарри возгордился из-за того, что он из высокой семьи происходил, с богатый был там и, и, и, и прочее. И, и вот он пришел сказал, что он написал комментарий к Бхагаватам, не могу принять комментарий Шидас Пада». выразил такое такое пренебрежение, и Гуранга Махапрабху дал ему непрямое наказание. И, и тот написал какие-то комментарии к Бхагаватам, хотел прочесть их Махапрабху, Махапрабху сказал, что я глупо не могу слушать твои комментарии. И, и также ты не следуешь, не принимаешь а комментарии Шида Господи а, а он написал да, свои комментарии по милости Нарисимха Хадева. Как вот в этой шлоке говорится, что по милости Нарисимхадеву Нарисимхадев явился и благоставил его своей рукой, и поэтому вся суть Багаватам она явилась перед Падаем, и у него нет никакого ложного эго, и ты, если не принимаешь его комментарии, ты подобен проститутке. И вот Махапрабху сказал, что женщина, которая не слушается своего мужа на подобной проститутке, и этот Валобхачаре был шокирован. И в другой день тот пришел, с, с, с, с, тоже написал что-то о Харинаме. И Махапрабху сказал, что я глупо не могу понять, что ты говоришь. Я знаю только что. Яшида Нандан, Нандан, я их знаю, а твои Писанину не хочу слушать. И вот когда Махапрабу его проигнорировал, то все баишневское общество узнал об этом. и и тоже от него от, отнекивались и вот он ходил со своими писанины пытался кому-то прочесть но никто не не хотел слушать даже Однажды пришли к гадададар пандит, great because he is a very soft personality. is a very soft person. If somebody is speaking all rubbish, they can keep silence, cannot speak. It's very soft personality. So, that reaching and speaking, пришел и говорит о is in dilemma. И вот Гадахар думал, что же делать. Махапабху игнорировал, не мог оскорбить его. И что же говорить? Если он скажет, нет, не могу слышать, это оскорбительно. Если, а если слушать его, то Махапабу не недоволен будет его, вот, что же делать. И вот Гадахар Пандит, он сидел тихо и думал о а, лотосных стопах Гуранги. Он, пробуд, ты знаешь что да, я не слушаю. Не, не слушаю его, он тут читает что-то. И вот он так думал о лотосных стопах, о Просил его не наказывать, поскольку он не слушает, просто повторяет. Именно Гуанге, этот что-то тут говорит, а я его не слушаю. И после этого Махапрабху узнал об этом. И Махапрабху явил лилу гнева, что да, ты слушаешь комментарии э, какого-то этого недостойного человека. А Гадафхара сказал, что я не слушал. И он начал плакать. Ангурабху Махапрабху хотел посмеяться. Над ним, что ты слушаешь, то что не, недостойно достойно того, чтобы это слушать. И когда расплакался, и Говард Гомаха начал смеяться, и сказал, что я хотел подшутить, чтобы проверить, насколько ты любишь меня. Я, а ты, а ты очень близко к сердцу воспринял это. Но я знаю все, не беспокойся, и та такая лила, она всегда происходит. Однажды Нитянанда Прабху принес прекрасный рис, сейчас такого риса уже не найти, Махапрабху где-то вот нашел, откуда неизвестно, очень ароматный рис. Вот он три с половиной килограмм с чем-то принес и отдал это из сказал, Гададхар, right ты можешь приготовить это сегодня, предложим Кришне, Кришну и его. Гададхар сказал, хорошо. Он пошел, собрал овощи в огороде. Naturally growing, all over everywhere. All poor people, they no money. They can go to the field and go to boil and take. We heard from my, you know, mother, father, grandfather, they were very cheap market, very cheap, you know. Follow, <laughs> you can make a godown of rice with one rupees. Раньше рупия рупи была сильна и продукты были очень дешевые. На одну рупию можно было на несколько месяцев еды купить. А город Гамахапабу когда был еще… Это мне эти отцы, отцы-деды рассказывали, что за одну рупию можно было купить еду на несколько месяцев. А в то время еще дешевле было. И вот Маха, этот Гададхар, он собрал овощи из игорода, приготовили, предложили гопинадху. И вот арати совершили, вынесли просад, Махапрабху Нитяна, надо Собрался это принимать уже. И тут Гуранга пришел, повторяя Хари Кришна Махаммату. И Гуранга спросил, что вы тут делаете без меня? И уже идите, Я тоже буду есть с вами. Не давайте. Хорошо, ешьте мы все. Разделим на три части. И вот Махапрабху пришел, так и шу начали принимать эти И Гадатхар пандит иногда совершал такое лило, различные лилы он и когда Гуранга Махапрабху в итоге выразил и проявил Манчжари Бабу Рады бабу. это особое, поскольку этот вопрос может возникнуть. если вы очень разумны, вы можете спросить во время Гамбира Лилы, это естественно. И, и вот во время Гамбхира лила, почему Гададхарани не было? Хотя он Радхарани, а сотворение Радхарани, почему его не было? Там мы можем вспомнить, что внутри Гамбхиры, когда Махапрабху, он чувствовал чувство Радабхавы, И вот три различных иногда видов бабы он чувствовал, иногда манджари Баба иногда. Я уже объяснял. И нет. что говорил Гуранга Махапрабху, он показал, что это манджари Баба Иногда он проявлял рада бхабы, иногда сакхи бхабы, манджари такие бабы Но, Но так или иначе, Почему мы не можем найти Гадатхарпадита внутри Гамхире, в то время как он Радхарани, мы находим только Лалиту и Вишаку. Лалита наша. это Сарубгасай, Авишака, Рай Рамананда. Они все время. Утешают Махапрабху. The you know, you know, их баба, на не... И в то время, я пытался как-то утешить его, а or... Харикатху говорил, Рай Рамананда. И вопрос возникает, почему Года не было там. Поскольку Баба уже украдена, и, если настроения Радхарани нет, и так много вопросов может быть, поскольку я уже объяснил, что с трансвестита мира, если что-то взято, то оно там и остается. Но в трансцендентном мире это не так. То есть, если что-то взять, то оно там и останется, и будет в другом месте. А в материальном мире такого нет. Я пытаюсь объяснить, чтобы все вопросы были от отвечены. Вот, если Бхаба Радхарани украдена, то значит, значит ли это, что у Радхарани не осталось этой Радхабхавы? И вопрос в том, ответ, ответ в том, что да, если из полного в вечном духовном трансцендентном мире что-то взять, если из полного взять полное, то остаток будет тоже полное, как Гири Раси он явился из трансцендентного мира, и там же он остался, и явился здесь. И как это возможно, и вот ответ на таков, это вопрос Лилы, Лилы Виласа. Это не вопрос аргументов. Это организовал Гуранга Махапрабху. Баба уже украдена, и Гададхар явился сейчас, чтобы явить какой то компенсирующий лилу с Гуранга Махапрабху. И поэтому Гададхар Пандит, он сейчас является. Настроение Радхарани, оно зигзагообразное, иногда такое, иногда противоположное, только рага и амбрага. Но Гададхар, он по желанию Кришны, Гуранги, он, у него только позитивное настроение, как Рукмини, а Рукмини однажды. Она Амахивала Пахала, и Бхагаван Кришна специально судил за Рокмини. Ты так прекрасна. И ты дочь царя. Я твоя нищи, и Кришна говорит, он объясняет объяснение данного Рокмини. И Рокмин говорит, действительно, ты нищий. И Кришна сутя говорит, что я не шкинчен. И те, кто не шкинчен, они поклоняются мне. И ты можешь опять жениться на каком-то принце, на Раджакамаре. Почему ты женилась на, на мне? я? Вышла замуж за меня, я нищий, а ты <связывая> дочь царя, должна заняться, а ты, я позволяю тебе выйти замуж за какого-то царя или принца. И Рукмини подумала, что это не, не, не шутки, это серьезно. И Рукминя, она упала без сознания, и Апаха, этот... А пахала упала куда-то, и Кришна схватил энергии, ее, начал махиваться пахалом и брызгать водой. И она пришла в себя, и Кришна засмеялся. Я пошутил с тобой, а ты так серьезно это восприняла. И таким образом это позитивное настроение можно найти. В гадах, пандите, и много вещей я могу сказать, но времени мало. И Гуранга Махапрабху решил отправиться во на пути Даван Гуранга Махапрабху собирался зайти в Бенгал, чтобы принять тема в Ганге и потом. Но Гадатхар, он хотел следовать Гуранге, он, поскольку он подобен его тене. И Махапрабху сказал, нет, ты не ты можешь, не можешь идти. идти со мной. Если ты любишь меня, я дал тебе служение, поклонение Гапинадху. и ты также взял обед Кшетра Саньяса, что ты никогда не уйдешь из Шикшетра. Как ты можешь со мной пойти? Нет, я пойду с тобой. Нет, не надо, нет, пойду. Хорошо, я пойду без тебя, но с тобой. Я отдельно пойду. И вот Махапабу сказал, о, Гададхарапа, подумай, я отдал тебе обязанность служению поклоняться гопинатку. если ты уйдешь, это оскорбление придет ко мне, поскольку я дал тебе это наставление. Ты должен совершать гопинат Севу, но ты оставишь ее и пойдешь со мной. Это оскорбление будет с моей стороны также. И Гадахарапади сказал, хорошо, там, не, не надо брать на себя это оскорбление, если я оставлю служение Гопинадху, или если я оставлю Шитро Саньяш, это моя ответственность из-за твоих лотосных стоп и... ход тебя я готов оставить все служение все виды служения я не могу жить без тебя и в итоге Махапрабху не мог его силой заставить остаться. И шарпади, нарушил свой обет саньяс и дошел до кат катака. И вот после этого Махапрабху взял Гададхару и сказал, «О Гададхара, слушай меня! Не надо идти со мной, это моя, моя просьба. Если ты любишь меня, ты должен следовать моим наставлениям. Ты не должен ради удовлетворения своих чувств идти за мной. Ты должен следовать тому, что я говорю тебе, и... Тимахапрабху пересек реку там на лодке, man, а Гадатьяр начал плакать, как сумасшедший, упал на землю. Горанга Махапрабху не смотрел в его сторону, поскольку если бы он посмотрел, его сердце бы разорвалось от разлуки. И Горанга Махапрабху он пошел дальше, от Сангады от вернулся. И вот Махапрабху дошел до Рамхили Грама, там где рупы санатана жили. И вот там встретился с рупой санатана и сказал, что люди спрашивают что я... А, вот люди спрашивают, он как бы говорит, да он собирался, зачем в рамке элеграммы это не по, не по пути, но он пошел, чтобы встретиться с Рупой Санатаны, потом он пошел к канай и вернулся. Махапрабху Плакал и говорил, Гададхару, я принес боль Гададхару, и поэтому я не, не смогу дойти до Вриндавана. Из-за того, что я причинил боль Гададхару, я не могу увидеть Вриндаван, и вот Махапрабху вернулся в Пуршатам Даму, а Гададхару был очень рад. И такая лета происходила так много Татавиген. И в день его ухода я продолжу говорить о его славе. Шанккирта намрита расира матема носте, демам будовиха рани юдичита бити, чайтан начанна чарани курутану рагам, чайтан начанна чарани курутану рагам, ванчагал потуросика басиндага, баситанн